бедный хочешь недорогую прокачечку на свой аккаунт или хочешь чтобы твой аккаунт украли криминальные люди из группы rnt хочешь у нас в группе ты найдешь разнообразные товары такие которые ты не найдешь нигде цены довольно сладкие и вкусные И если ты не гомосек зайди в группу за 10 сек или мы серьезно украдем твой аккаунт человек tryhard ссылка будет где в описании салями маликум Маленьким трухардикам и топ игрокам Сегодня у нас экзамен на предмет try hard Сегодня мы все узнаем, насколько вы трухарды И насколько хорошо знаете теорию в данной области Все проводиться будет таким образом Я задаю вопрос, даю варианты ответов Вы переписываете вопрос в комментарии И даете свой вариант ответа Чтобы проверять легче было И когда на данном видео будет 800 лайков Выложу ответы в группе и в закрепленном комментарии И выставлю вам оценочки, как учитель Мои маленькие трухарди дикие. Итак, начнем мы несложных вопросов и по нарастающей Кто такие Трайхарды в GTA Online? Люди, которые убивают обычных игроков и мешают им играть. Это игроки, которые играют в военку, ведут себя вызывающе. Люди с лидерским образом мышления в приоритете ставят победу над равным себе противником. Трайхард ⁇ это человек в черном костюме. Второй вопрос. ваннаби Кто это? Входит в определение Трайхард, но играть не умеют. Это дети. Которые не понимают происходящего и идут по пути наименьшего сопротивления. Убивают людей с маленьким уровнем. Люди, которые создают себе кумиров и хотят быть похожими на них. Хорошие игроки, которые в приоритете играют на статистику. Уже жарко, да? А у нас третий вопрос. Вы не забывайте писать вопрос и ответ к ним. Сколько типов трайхардов существует? Нужно расписать их все, не только цифру. Если вы напишете только цифру, это будет считаться за ошибку. Три типа, пять типов. Два типа. Семь типов. Четвертый вопрос. Что такое УС? УС – это показатель скилла. УС – это КД. УС – это соотношение убийств и смертей. Пятый вопрос. Сейчас будьте уже более внимательны. Что такое КЕК и где чаще всего его можно увидеть в GTA? КЕК – это когда человек сделал глупую вещь, увидеть можно повсеместно. КЕК – это когда ты подловил респаун своего врага, Чаще всего на базе. Кек, это умение видеть наперед респаун своего противника, увидеть можно там, где знаешь респу. Даем варианты ответа и переходим дальше. Шестой вопрос. Сейчас будет три картинки, нужно определить по виду, какой это игрок. Седьмой вопрос. Первый человек, кто начал снимать видео во фремоде, это UVersus Pro Reconcile Me Putcher King Fancy. Восьмой вопрос. Самая топовая банда на ПК период с 2017 -го года по 2019 год. Суси, Суце, Софк, ЮСФБ. Девятый вопрос: Какая топовая банда на ПК в данный момент? Тени, Сови, Хант, Кук. Свой вариант ответа в комментарии. Десятый вопрос. Данный вопрос на смекалочку. Будьте внимательны, Когда вернули Ева? 27 февраля 2021 года, 12 декабря 2019 года, 5 марта 2020 года, 16 марта 2021 года. Подсказку для ответа на данный вопрос можешь увидеть тут. Одиннадцатый вопрос. Это не совсем вопрос, а чисто ваши знания. Сейчас будут картинки, вы выбираете те, что вам ближе и пишите, что вы знаете об этих объектах. Ну и последний рывок это то, что... А какой вклад вообще сделал ремувер в GTA Online? Чисто хочу услышать ваше мнение. Это 12 вопрос. Ставьте на паузу и печатайте. А так, как я сказал в самом начале, после 800 лайков выложу ответы. И вообще, как вам такой формат видео? Интересно хоть было? Потому что мне как-то спонтанно пришла эта идея в голову. И честно, я не знаю, какая будет реакция у народа. А если вернуться в образ... У меня сегодня день рождения, скиньте денежек мне на пиво, на мою сбер карточку, или на номер киви карточки. После того, как я закуплюсь, я скину пруф в группу. Хоть я и буду отмечать на выходных, но все же... Я скину пруф в группу. Мне не хватает 10 рублей, пожалуйста, скиньте вот на данную карточку мне 10 рублей. Ну я, конечно, ни на что не намекаю. Вы можете как бы и не скидывать. Мне как бы реально пихуй. Но в натуре, скинь денег. Сегодня дата важная, значимая. Так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на группу РНТ, если тоже не подписаны. Ставьте лайк, если еще не поставили. Напишите комментарий, если еще не написали. Все. Удачи вам, ребята. Спокойной ночи.